Всем привет! Вы на канале Зашумим. Сегодня у нас с вами речь пойдет о шумоизоляции в автомобиле Porsche Cayenne. Здесь у нас не совсем стандартная работа. Обратилась к нам владелец этого автомобиля с задачей переделать ранее сделанную шумоизоляцию другой компании. Мы не будем называть название компании, не будем особо комментировать качество их работы. Единственное, что мы можем сказать, что выбор материалов ⁇ это материалы компании SGM. И вот обратная сторона материала, который мы демонтировали с машиной, говорит о том, что он был абсолютно не прикатан. То есть вот эти вот все квадратики вот и блестки говорят о том, что он был просто приложен и прижат ручками. Мы уже все демонтировали, уже донесли все наши материалы. Все, что мы демонтировали, поместилось вот в такие у нас пакетики. Соответственно, давайте теперь расскажу, что мы обычно делаем. Начнем мы с пола. На полу в салоне у нас, как обычно, трехслойный пирог. Здесь у нас максимально мощный виброизолятор Atom, шумоизоляционная Шумоизоляционный композитный материал интегра. Он вот здесь вот виднеется, вот в этом месте, вот здесь вот. И поверх здесь вот нанесена... Акустическая мембрана-блокатор. Заведена она максимально далеко под торпеду. И заканчивается она у нас вот в этой зоне, где э, заканчивается покрытие пола. Далее под задним диваном у нас двуслойная обработка. Это двуслойная обработка в виде вайпера и интегры. И в багажном отсеке у нас обработка также двуслойная металла. Здесь у нас виброизоляция двух видов и шумоизоляционные материалы двух видов. А, помимо этого мы используем а, звуковые ловушки, то есть это вот здесь, а, вот в этом месте, а, ну, вот там в дальней части, пока отсюда не видно, а, которые у нас а, дают возможность а, закрывать вот эти шумы, которые находятся в скрытых полостях. Дверь у нас еще пока в процессе, Значит, здесь у нас это первый слой, здесь уже два, здесь у, нас вайпер, здесь у нас вайпер с интегрой. Далее вот этот щит уложится на место, прикрутится и по нему будет проведена обработка еще одним слоем вайпера, а вся обшивка полностью будет обработана а, f 15. А, потолок ребята уже собрали, уже сделали, здесь также у нас двухслойная обработка, а, а, виброизоляция и Софтвейв. Зона, вот, которая находится за печкой, мы ее также обработали. Она, кстати, не была обработана а, ранее. Плюс к этому мы сделаем еще здесь шумоизоляцию колесных арок. И после этого соберем полностью автомобиль. Да, и еще один момент. Мы всегда помимо пластиковых элементов дверей обрабатываем еще и пластиковые элементы от багажника. <coughs> Это сейчас в процессе. Также обивку крышки багажника, задние стоечки которые находятся у нас вот в этом месте, вот в этом месте. Это те центральные, как правило, не обрабатываем, потому что там <coughs> ходит ремень. И есть риск того, что завернется шумоизоляционный материал. Ну, на этом, пожалуй, все. Я не буду вас дальше мучить. Мы, естественно, все соберем. Естественно, мы все заделаем, так, как мы это обычно делаем с максимальным качеством. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.